Добрый день, меня зовут Славик Таупкин, я CTO консалтинговой компании Data Brainstorm. Сегодня я хочу познакомить вас с нашим решением Data Lineage Analyzer. Начну с главного, какие проблемы мы решили этим продуктом. Традиционный Data Lineage основан на анализе метаданных, но у такого подхода есть несколько существенных недостатков. Во-первых, метаданные каждого IT или биоинструмента приходится подключать отдельно, и обычно они остаются не связанными между собой. Во-вторых, программы на питоне и других скриптовых языках анализировать очень сложно, ну а пользовательские запросы таким образом и вовсе невозможно отследить. Ну и в-третьих, в таком линейдже обычно появляются ложные, неактуальные связи, так как наличие метаданных трансформации или отчета еще не говорит о том, что соответствующий процесс действительно запускается. В результате Lineage получается неполным и зачастую не отражающим реальность. Мы задались вопросом, как построить сквозной Data Lineage, основанный только на фактически выполняемых запросах и работающий независимо от источника запроса. И решили эту задачу при помощи анализа лога исполненных запросов. Результатом этой работы и стал Data Lineage Analyzer. Ну а теперь давайте посмотрим на систему живую. Интерфейс выполнен на основе MicroStrategy Desktop. Это Self-Service BI Tool от MicroStrategy, которую можно скачать и установить бесплатно. В этом окошке выбираем название таблицы, которая нас интересует. Появилась подсказка, выбираем TAGG Store Day Return. И, соответственно, теперь в этом окошке Lineage Graph показываются только интересующие нас элементы. Таблица TAGG Store Day Return, наша цель, выделена оранжевым цветом. Все остальные таблицы, которые сейчас отображены в этом окне, являются прямыми или косвенными источниками для нашей цели. Мы можем увеличить это окно. Теперь название таблиц стало легче читать. Мы можем их передвинуть, если хотим. Но тем не менее, наш граф еще слишком сложен. У нас есть другая возможность ограничить глубину зависимостей. Сейчас она 13, мы можем сказать 7. Теперь граф сильно сократился. Можем сокращать дальше. 4. Теперь максимальная глубина графа. Это четыре связи раз два три четыре если нас интересует только определенный участок нашего графа зависимости мы можем его выбрать тут и тогда он отобразится более э, компактно в окошке линейч сум которая мы конечно же тоже можем увеличить и кроме того мы можем э, поменять визуализацию связей например отобразить их в виде круга или же в виде Линии. Ну а теперь посмотрим, какая информация отображается в нижней части экрана. Выберем элемент. Он является источником для одной таблицы и целью для целого ряда других таблиц. И как раз эту информацию мы можем в удобном виде прочитать в этом окошке. Причем здесь мы видим, откуда пришла зависимость из ETL или из View. Для зависимости из ETL, кроме того, мы можем видеть, из какого application, из какой job группы и из какого конкретного job эта зависимость к нам пришла. Кроме того, мы видим тот самый statement, который к этой зависимости привел. Теперь поговорим о бизнес-пользователях. Им тоже интересен Data Lineage, однако для них не важны чисто технические шаги. Рассмотрим снова этот участок трансформации. Мы видим несколько таблиц с очевидно техническими названиями. Такие таблицы мы бы хотели скрыть от бизнес-пользователя. Для этого существует страница Main Dependencies. Здесь технические таблицы скрыты, а сокращенные участки трансформации отображены красными стрелками. Мы с удовольствием используем наш опыт для построения Data Lineage на вашей системе.